Всем привет, друзья! Сегодня я для вас подготовил довольно-таки интересное видео, а интересно оно в плане того, что я буду устанавливать фары светодиодные лампы. Те зрители, которые смотрели мои видео, а также подписчики, которые смотрят мой канал, наверное, видели, что я уже устанавливал фары светодиодные лампы, а именно F3. Светом я очень доволен, намного ярче, чем галоген. Также и в противотуманные фары я устанавливал светодиодные лампы от компании DownKnight, модель S5. Тоже свет очень мне понравился. Свет яркий, четкий. Ну, конечно же, друзья, я не хочу на этом останавливаться, так как компания Downknight постоянно выпускает какие-то новые лампы, более яркие. Я за этим слежу. Ранее мне нравились лампы K4C и у них есть модель в теплом белом свете 4300 кельвинов, которые, на мой взгляд, даже поярче F3. Но не так давно вышли Новые лампы к 5 c которые я, естественно, решил попробовать заказать. Вот в такой вот коробке они приехали. Цветовая температура 4300 кельвинов и 55 ватт, друзья. В этом видео я хочу установить эти лампы и сравнить с F3. Так что, друзья, давайте проверять. Давайте, друзья, посмотрим на лампы поближе, но начнем с коробки. По сравнению, кстати, с коробкой от ламп F3 здесь немного все переделали на этой стороне мы видим какие у нас цоколи есть в моем случае цоколь HB3 9005 это ближний и дальний для линзованной оптики также цветовая температура 4300 кельвинов здесь мы видим наклейку к 5 c 12 вольт на этой стороне у нас ничего нету практически Здесь есть обозначение, что подходит как для ближнего, для дальнего и против противотуманок. Ну здесь сертификация, больше ничего нет, никаких, так сказать, технических характеристик, как на коробке от ламп F3. Ну а теперь давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас такая вот брошюрка фирменная в сторону. Ну и, соответственно, сами лампы. Давайте я сейчас достану Вот так вот выглядит лампа Она, кстати, не очень большая по сравнению с F3 Кулер, конечно, чуть побольше Наверное, больше похожи на лампы F5 Именно по размеру Также мы видим охлаждение Посередине медная пластина И по бокам две медные трубки Это очень хорошо На F3, кстати, такого нету Возможно, это охлаждение как-то скрыто Но также драйвер Смотрите, Драйвер тоже не очень большой. Я помню, что, по-моему, первые K5C выходили с другим драйвером. Сейчас вышли обновленные модели. Драйвер они поменяли. Выглядит он вот так вот. Провод здесь выходит в одну сторону. В общем, будем проверять, смотреть, как все это дело у нас будет светить. Так, прежде чем сравнить цвет данных ламп, я решил сравнить их также визуально. Смотрите, я достал лампу F3. Вот так вот она выглядит. Довольно-таки сильно выгорела, так как все-таки нагревается лампа очень сильно и краска со временем выгорает. Но это никак на свет не влияет, так что проблем никаких нет. Так, лампа F3 и лампа K5C. Давайте сравнивать. Ну, визуально видно, что K5C чуть подлиннее. Радиатор больше. Понятно, что кулер К5С больше. Очень на самом деле интересно, как они будут светить. Итак, лампа установлена. Здесь у нас К5С. С этой стороны F3. Смотрим. Сразу видно различие, что К5С светит теплым белым светом. Он отдает, так сказать, в желтизну. Больше как на галоген похож. Конечно же, более белый смотрится получше. Тем более туманки у меня видно, что они тоже холодного света. Вот такое вот различие. Опять же, лучше дождаться, когда стемнеет, и посмотреть уже именно яркость данных ламп. Здесь особо ничего не видно, но давайте дождемся, как стемнеет. Итак, друзья, на улице уже достаточно стемнело для того, чтобы проверить, протестировать мои новые лампы K5C. И сравнить их с F3. Итак, включаю ближний свет. Так, давайте туманки сразу выключим. Смотрим по свету. Справа мы видим более желтый свет. Слева белый, холодный. Теперь давайте посмотрим свечение. Какое у нас фары идет. Вот, даже по низу видно, что здесь более желтый. Я думаю, что с таким свечением точно никаких проблем у вас на дороге не будет. И даже а, на мокром асфальте будет все очень хорошо видно. Опять же, я все это проверю, протестирую и сравню с F3. Возможно, это будет отдельное видео. Когда будет дождик, я поставлю лампы F3 и проеду, например, по мокрому асфальту и посмотрю по неосвещенной дороге какое будет свечение. А потом поставлю лампы K5C и также проеду и посмотрю. И посмотрим уже какой результат получится. какую сторону, так сказать, какие лампы выигрывают в этом плане. Итак, давайте, наверное, сейчас я подъеду а, ближе к забору и посмотрим свечение. Я буду сейчас поочередно закрывать фары и посмотрим, какие лампы все-таки ярче светит. Закрываю фару с лампой F3. Давайте вот так. Вот так вот светит лампа K5C. Опять же, более желтый цвет, но забор тоже желтый, поэтому кажется, что прям вообще желтизной сильно отдает. Так, закрываю теперь K5C. это свет лампы F3. Безусловно, лампы F3 вообще в своем классе очень хороший Очень хорошее свечение у них, очень яркое. Но я думаю, что капец здесь тоже неплохо светит. Смотрите тоже, какое световое пятно посередине. Очень яркое. Ну и давайте сейчас попробуем выехать сюда на дорогу и посмотрим как они светят вдаль так вот он наш коридор так сказать, смотрите здесь на асфальте сразу мы видим такое черное пятно это вот как раз таки изоламп здесь можно видеть вот этот эффект кошачьего глаза, то есть получается такая незасвеченная область полоской и она у нас отражается на асфальте это что касается F3 берем лампу к5С, здесь черное пятно, но намного меньше. То есть оно практически вот здесь вот по краям идет, а свечение идет здесь в целом ровное. Сейчас я пламку закрою. F3. То есть вот такое свечение. И теперь давайте закрою к5С. Вот. Сразу видно, что черное пятно здесь намного больше. Так, давайте поморгаем дальним светом. Видно, опять же, что СТГ четкая. Нигде никаких засечек нету. Все ровно. Ну и по сравнению, опять же, с F3 мне кажется, различие только в цвете. По сути, яркость. На мой взгляд, все-таки Опять наверное чуть-чуть поярче, прям не намного. Установил вторую лампу в левую фару. Вот такое вот свечение. Давайте посмотрим, как со стороны. Но, друзья, смотрится, скажу неплохо. Сильно в желтизну не отдает, приближен примерно к штатным ДХО. Но у штатных дыхов все-таки еще теплее, наверное, свет. В общем, давайте сейчас, опять же, выйду в коридор, вот сюда вот на дорогу, и посмотрим, как светит. Давайте сразу посмотрим на асфальт, на пятно, на черное. Да, действительно, по сравнению с F3, оно значительно меньше. Здесь только по краям темные пятна, так сказать, не засвеченные. В целом как бы все отлично. Вот совместно с туманками свет еще больше стал заметно. Но причем, кстати, видно переход. Здесь более белый. Дальше идет более желтый такой. Это за счет того, что цветовая температура все-таки у ламп разная. Ну а теперь, друзья, самое интересное Сейчас посмотрим, как светят лампы К5С в ночное время В дождливую погоду Соответственно, на мокром асфальте а, Многие писали, что лампы F3, так сказать, с этой ситуацией не справляются Что на мокром асфальте ничего не видно Ну и давайте, друзья, проверим Я специально а, отъехал в такой неосвещенный участок Выезжаем Смотрим собственно вот она дорога не знаю как камера передает нет но я вижу все отлично включен ближний свет противотуманки давайте сейчас попробую противотуманки выключить вот так без противотуманок так с противотуманками дальний свет Сейчас включен дальний. Выключаю дальний. Друзья, если вы хотите посмотреть, как светят лампы F3 и K5C в дождливую погоду, также на мокром асфальте, ставьте лайки, я постараюсь записать для вас отдельное видео. Итак, друзья, давайте подведем итоги. Я считаю, что лампы K5C отлично справились со своей задачей. В ночное время суток на мокром асфальте все было, в принципе, видно. Конечно, камера не передает всего того, что видит человеческий глаз, но я надеюсь, что вам было видно, друзья. У ламп к 5 c также есть и другая цветовая температура для тех, кто любит более холодный свет. Ну а на этом у меня все, друзья. Ссылку на эти лампы я оставлю в описании под видео. Всем удачи дорога, всем пока!